Здравствуйте, уважаемые коллеги. Знаете, вот есть такое расхожее выражение, практически крылатое, да? У человека каша в голове. Сейчас вот говорят, там, у студентов каша в голове, у наших людей политика там, Америка, Трамп, Клинтон, прочее, вообще каша в голове. Вот, смотрите, вроде бы такое расхожее выражение, а, ну, что плохого такого, что в каша в голове? Ну, в голове, конечно, нет каши, да? Ну, каша, гречневая каша, да? Это такое однородное однородная некая суспензия, вот щида каша, пища наша, ну, перемешая ее, она все равно станет с кашей, да? Тут ну, скорее, правильно другое говорить. Вот селедка под шубой в голове. То есть селедка под шубой – это очень тщательно. Блюдо делается аккуратно, слоями, хозяйка все, заливает майонезом, да? А вот перед тем, как подать на стол, надо все это перемешивать и отжрите так. Вот скорее можно говорить, селедка под шубой, которую зачем-то исказили, перемешали, вот такая каша в голове. Действительно, у многих людей сейчас существует. Ну, и у студентов бывает в каких-то науках там полная каша, селедка под шубой в голове. Даже более правильный образ – что там перемешал? Вроде все правильные ингредиенты, да, но они так неправильно лежат, несистемно, что просто ужас. Так что селедка в голове под шубой. В 1888 году в городе Болонья Исполнялось или исполнялось 900 лет самому старейшему университету Европы, Болонскому университету. В Казанском университете ученый совет поручил ректору Кремлеву и доценту Усову составить адрес приветственный на итальянском языке, так было написано в протоколе ученого совета, и ехать в Болонью, поздравить старшего брата с его юбилеем. Я представляю, как долго пришлось уламывать ректора и доцента, бросить все, лекции свои, научные занятия, и тащиться в какую-то глушь к черту нурага в Болонью поздравлять какой-то там Болонский университет. Но съездили, поехали. Они же не знали, что через 100 лет этот младший брат или старший брат придет нашей Палестины грубо-зримо в виде Болонского процесса. Сейчас уже забыли, слово забыли, да? Германии вообще саботирует этот Болонский процесс. Чисто европейское такое явление. В Канаде, в Японии о нем ничего не знают. Но дело в том, что через 100 лет, в 1988 году, до Болонской декларации, до всей этой шумихи, ну, тысячелетие уже празднуло с Баланского университета. Там собралось 250 ректоров, ведущих университетов Европы. И российских в том числе. Ну, мужики поддали, наверное, по случаю на банкете. И сказали, ребята, давайте помагу составим такую, как бы, То, что стандартизуем, ну, увяжем единое. Вы понимаете, Европа объединяется, шенгенский процесс, границы исчезают. Везде может быть ездить. Даже Россия как-то уже ближе к нам присоединяется. А получается что? В Англии называется бакалавр, да, во Франции лицензиат. Германия обладает дипломом. А у вас у русских вообще непонятно. Вы 4 года считаете незаконченное высшее образование. Ну, давайте договоримся, будет называться бакалавр, 4 года. У всех сохраняется система образования, своя изюминка, у каждого университета, у каждой страны, не надо ничего там равнять. Ну, сделаем общий такой вкладыш к диплому. Ну, в Казани человек, там, понравился ему в КАИ, да? У него есть деньги, у родителей, есть знание языка, и он едет в Германию, поучиться на полгода на родину аэродинамики в Гетингенский университет. Получается в кредитах с оценку свою... Свой русский диплом, но германскую оценку. Его диплом становится как более ценным, более престижным. Вот это, собственно, имели в виду, эти 250 человек подписали, вот этот. вот, называлось всеобщей хартию университетов. А где-то через 10 уже собрались министры образования, Болонская декларация, там еще Пражская декларация была. А до нас дошло, вообще все понеслось. У нас все плохо, все уничтожим, все обкоронаем. Причем поняли так, отрезать год обучения к чертовой матери, и что-нибудь там получится. Сейчас, в принципе, везде так. Отреформируем, а там посмотрим, что получится. Все в всем мире реформы идут так. А вот германцы говорят, а мы его саботируем, этот баллонский процесс. Будем мы еще скороспелых специалистов готовить, когда у нас такие многоговые традиции. Мы сами знаем, как надо учить. Мы же тоже сами знаем, да? Вот к этому надо стремиться. Уважаемые коллеги, вот, ну, в истории нашей высшей, высшей школы были такие два уникальных вуза, можно сказать. А, Московский инженерно-физический институт, но ну, он, собственно, создавался специально под э, космический проект. Собственно, практики ведущие ученые там и преподавали, готовили себе смену сотрудников. И Московский инженерно -фи -фи физико технический институт, физтех, это под атомный проект. Мы ну, преподавали там такие нобелевские алжираты, киты, академик Семенов, Капица, Ландау ну, и многие другие. Интереснейшие ученые. Вот. И вот там, э, ну, все-таки физика, обучение, да, математика, если сказать, была. Но капица наставил, и все это было внедрено, что физик должен знать три языка. Английский, французский и немецкий. Но не свободно, как нынешние фантазеры говорят, а на уровне свободного чтения научных статей в журналах трех ведущих стран, которые физик обязательно должен просматривать, читать, уметь прочитать, понять смысл. Вот. Ну вот однажды... В ученом совете математики подняли голову, говорят, математика царит из всех наук, а нам часов не хватает, мы хотели бы еще вот это, вот это, вот это преподавать. А что сокращать тогда? Физику? Ну как в сокращать физику? Недопустимо, да? А марксисто философию, тем более, недопустимо. Языки докопиться просто убьет за такое предложение. Вот, ну, Чуть ли это физику, вроде надо немножко урезать. Математика же царит из всех наук. Тут дремлющий... Петр Леонидович Копицов просыпается, открывает один глаз и смотрит на Нобелевского лауреата Семенова. Говорит: Коля, помнишь, мы у Резерфорда в Англии работали? Резерфорд, по-моему, из всей математики знал только высшую алгебру. говорит, точно, только высшую алгебру. А Луи де Бройль, он и алгебры даже не знал, но был великим физиком. После этого диалога математики сняли свое предложение увеличить число часов за счет физики. Вот такой был уникальный университет. Он и есть, собственно. Уважаемые коллеги, еще раз о теме камельфов в речи, в культуре речи, в произношении. Ну, я уж не говорил, что сейчас почти сплошь и рядом вот, путают слова. Да, надеть и одеть. Да. Вот Надеть что-то можно на себя, надеть пальто, а одеть можно ребенка на прогулку. Нет, говорят, я одел куртку. Куртку не одевает, ее надевают. Или такие более сложные выражения: да? Прошу любить и жаловать. Ну Такое 19 века, как представляют человека, прошу любить и жаловать. Кто-то уже произнес: Прошу любить и жаловаться. Кому жаловаться на что? Прошу любить и жаловать. Да? А, или что-то такое, как там а, а, имеет место. это По-моему, Жванецкий, когда давным-давно сказал, имеет место быть. Ну, такую Одесскую как бы Франзочку вернул. Говорит, имеет место ошибка в расчетах. Быть и слово лишнее. Имеет место, так всегда говорили. Нет, сейчас имеет место быть и слово чуть ли не словарное выражение уже. Это неправильно. Еще хуже с какими-то заимствованными словами латинскими. Да? Ну, стадион все правильно произносят. От, откуда происходит? От слова стадий. Да? Вот ровно круг вокруг футбольного поля бегают 400 метров. Вот это один стадий, 400 метров. Это а скорее футбольное поле, то вписывался в древний стадион. От слова стадий, слово стадион один студент, причем добросовестный, отличник, написал в своей работе слово координально решить. Он не, сказал, не кардинально, а координально от слова координата видимо. Но пришлось пояснить, что слово кардинально происходит, от а кардинал то же самое э, ватиканский, а слово кардос латинское слово, то есть означает главный стержень. Кардос, значит, главный. Выше кардинал, только папа римский. И вот кардинально решить значит что-то главное, четко, вот это Вот кардинально, но не координально. То есть, вот. И одного, одного человека, как случайно услышал, да, он сказал, скрупулезно, нужно скрупулезно к этому отнестись. Правильно, скрупулезно, тоже латинское слово скрупул. Это вот, мера веса 1,137 грамма, вот, по нашему измерению. И скрупулами, ну, вот, аптекари мерили, да, алхимики, какие-то вещества добавляли чтобы получить философский камень. Скрупул, да? И в то же время вот, таких, в таких малых мерах веса есть карат. Ну, драгоценные камни меряют, вешают. 0,2 грамма. Это плоды себечки, вернее, рожкового дерева. Они отличались тем, что у них один одинаковый вес. 0,2 грамма, и древние ювелиры еще и как гирьки использовали, что вот здесь вот сколько алмаз весит, там бриллиант. Вот. И вот, значит, карат это 0,2 грамма. В каратах вот меряют драгоценные камни. И вот когда в была какая-то дурацкая, да, у тебя глаза, два бриллианта, три карата. Три карата 0,6 грамма. Что-то глаза-то маловатые у девушки. Нечем там восхищаться. Вот такие слова, как скрупул, стадион, карат, они пришли к нам из других языков, из других цивилизаций. Но их тоже надо произносить правильно. <музыка> <музыка> <музыка> Уважаемые коллеги, вот этот нынешний шабаш, который сейчас строится в науке, в вузах, это требование печататься, цитироваться, Доксихирша и все и прочие, прочие вещи, но он приводит к тому, что люди часто ну, опасаются. Да? Я публикую где-нибудь, да? но это моя интеллектуальная собственность. Это будет кем-то использоваться, украдено будет, никак не защищено, не запатентовано. И вот этот уровень патентной культуры, особенно у наших начальников, которые управляют нами или думают, что управляют, настолько низок, что сейчас до сих пор, ну, журналисту простительно, допустим, а технаре уже нельзя. когда говорят, вот ноу-хау нашей фирмы, мы покажем сейчас ноу-хау. Ноу-хау, знаете как, это же старинный патентоведческий термин. То есть ноу-хау – это информация экономического, инженерного, там, организационного и финансового характера, которая не защищается охранными документами и не публикуется в открытой печати. То есть изобретение, оно запатентовано, но есть некий секрет, который я спрятал в сейф, и через 50 лет, когда срок патента истечет, можно еще раз продать еще вот все по патенту, а надо еще вот такую тонкость. Это разрешается, это можно продавать. Поэтому вот сама уже культура патентов, когда ну хау я вам покажу, это секретно, это нельзя показывать. Это полвека хранят в сейфе. Вот. И вот с этим, у меня вспомнилась история, я ее слышал еще как раз в Институте патентной экспертизы в Москве на Бережковской набережной, еще в молодости там ездил на семинар. И вот там заместитель, председателя Госкомитета по делам изобретения и открытий я рассказывал в своей практике, он закончил Ленинградский политехнический институт. Вот. и, э, ну, встречаются выпускники, э, там, через какое-то время, каждые пять лет, да. Вот, говорит, мы тоже встречались, и приехал один наш однокурсник из Югославии, ну, еще, говорю, советские времена. Тоже учился он там, закончил, и ну как как дела там, в Югославии, иностранность все-таки интересная. Говорит, ну как, как в мультфильме про Кешу-попугая, да? Ну, у меня все прекрасно, пьют джуз, ранжат, у меня много друзей, машина Вольво, свой дом, в отпуск я езжу в Швецию, машину сдаю в профилактику, мы там на северных курортах, Чем мне Адриатика, у меня и так дома, я в Швецию езжу отдыхать, мне машину делают за месяц, почти новую, я уезжаю обратно, Говорят, а как ты зарабатываешь? Ну, у меня есть своя фирма, консультационная фирма. Я консультирую строителей мостов, гидротехнических сооружений, плотин и так далее. В Африке, в Азии, там тоже, тоже много строится. Ну, все, говорят, отлично, молодец. Вот это, а как говорит, консультируешь? ты консультируешь? Гойко Митич, когда ты учился в нашем Ленинградском политехе, ну, ты кроме как выпить и насчет девушек в общем ни в чем больше не преуспевал. Как ты можешь консультировать? я а очень просто. Я выписываю наш родной журнал «Ученые записки Ленинградского политехнического института». А там наши профессора, любимые, пишут, публикуют свои статьи, новые разработки, расчеты и так далее. Это все не секретно, это все дошево стоит, я выписываю просто, мне присылают. И по этим журналам, по их разработкам, я консультирую азиатские, африканские и прочие фирмы по строительству гидротехнических сооружений. Ну, вот что такое интеллектуальная собственность. И у нас до сих пор вот эта культура, что это можно продать, что это Нет, тем более еще и вынуждают. Ты плохой ученый, ты плохой преподаватель. Ты он 4 статьи за год не публиковал и свои секреты, интересные разработки не выложил в открытую печать. А может и нельзя. У нас, конечно, есть все же секретные оборонные разработки. Но там хоть есть службы, которые следят за этим. И тому кто-то может ляпнуть так вот в погоне за публикациями. А с другой стороны ребята, а ради можно за год напечатать четыре серьезных статьи, каких-то новых, интересных в науке, что-то новое открыть такое, да? Это, получается, перепев одних и тех же, может, интересных выводов, но одних и тех же. Издевательство, типа, контракт на один год, опять же, придирки, сколько вы опубликовали. Как я лекции читаю, никто не интересует, да? А вот сколько я бумаги испортил, очень интересно. А там, взять, со бесплатно можно отдать очень многие интересные, перспективные разработки туда, где ребята очень хорошо умеют это отслеживать и класть в карман. Так же, как с патентованием. В России можно запатентовать, а потом прочитать в японском журнале свое изобретение. В Японии же вы не патентовали, и в их научном журнале появляется ваша схема, разработка, формула. То есть это все сплошь и рядом и сейчас творится. Как в кругу друзей не щелкай клювом. Она заставляет щелкать клювами. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о Казанских улицах. Тоже одна из магистральных, знаменитых, известных, больших улиц Казани, улица Николая Ершова. Тем более, она очень для меня родная. Я там все свои студенческие годы общежития прожил на этой улице Николая Ершова. И памятник ему стоит, сохранился. Кто это был такой? Ну, прапорщик Николай Ершов. Там на памятке написано «Военный руководитель, герой вооруженного Октябрьского восстания в Казани». Тут такая интересная вещь. Тоже судьба типичная для того поколения, да? Он мариец национальности, на Первый мировой войну был призван на фронт. Ну, там, где показал себя толковым человеком, его отправили в школу прапорщиков. Как бы ускоренный офицерские курсы. Прапорщика это что-то вроде ну, младшего лейтенанта сейчас. Вот, и вот в звании этого прапорщика, он там в горе в госпитале, где-то, опять же, сближается с большевиками, перенимает их идеологии и прочее, ну, становится членом большевистской партии. Вот, и вот он оказывается в Казани. И как раз вот эти вот интересные события происходили, да, что под 25 октября или 7 ноября по новому стилю. Ну там в кино это был, что штурм Зимнего дворца, огромные события. Ну, не так было шикарно. Ну да, вот как бы большевики взяли власть. Это в ту же ночь Ленин объявил, что социалистическая революция, необходимость необходимости, которой все время говорили большевики, совершилась. Практически в те же минуты, в здании нынешней ратуши, тогда это было дворянское собрание, прапор Киршов объявил, что в Казани социалистическая революция совершилась и установлена советская власть. А в самом Москве. Бои с юнкерами шли еще две недели, пока окончательно большевики во второй столице России тоже не установили свою власть. Кстати, что интересно, в февральская революции там, собственно говоря, буржуи сделали, офицеры, многие генералы ну, предали царя, свою присягу, собственно говоря, или царин себя себя жил, может быть. А вот именно юнкера, мальчишки, курсанты военных училищ, в первую очередь они сопротивлялись до последнего, оставаясь верной присяге, ну, проиграли. И вот прапорщик Ершов... Потом он был назначен э, начальником Казанского военного округа, а это несколько губерний у него входило. И, собственно говоря, он был таким военачальником в, том, в Красной Армии. И было ему в то время 25 лет, когда он прозгласил советскую власть в Казани. Это было синхронно сделано в Петербурге и в Казани, в другой столице, и в других городах. Гораздо дольше эта процедура происходила. Вот. Потом он, э, ну, как бы. Из армии-то ушел, но свою мечту осуществил, он стал экономистом работать. Идет на Дальнем Востоке, в 1928 году попал в автомобильную катастрофу и так погиб. Но, собственно говоря, через 10 лет после революции, значит, было ему 35 лет всего. Но такой прапорщик Николай Ершов, в честь которого названа улица в нашем городе. И хорошо, что она названа, и что стоит его памятник. Другое дело, что надо помнить, в честь какого события, какого человека, что он сделал. Ну, и тогда все будет хорошо. До свидания.